Вот, значит, парковочка здесь небольшая такая. Адайба. Рядом с Биг Сайтом. Ну, вот здесь ворота. на выставку как раз urban development expo городская городские разработки выставка городских разработок прикольная система. Вот Omron тоже прикольная система, там всякие сенсоры. интересно есть. Вот этот Change Speed Host, тоже там разные. Интересное оборудование. автоматические двери это тоже для японских маншеров там. разработки новые всякие технологии дверей и так далее есть на что посмотреть в принципе они уже практически здесь закончили все Как? основная масса уже стендов почти готова осталось только там марафет навести грубо говоря а так в принципе да то есть уже и порядок более-менее здесь сейчас уже правда вечер часов 5 вечера где-то так то есть весь день они здесь это все строились и ставили все эти все стенды свои вот вот. Вот народа сколько много ставить смотрит слушает. Вот тут уже чита парковочка с солнечными батареями вот так вот вот выглядит вот там вот уже показаны готовые примеры уже которые действующие в европе и так далее Лойтек Дельта Групп Компани, а это тоже разные датчики на разных этих самых сенсорах. Ну да да, системы, систем много очень. Что, трансформатор притащили сюда. Нифига не додумались. Итали. Чувствуешь себя, как будто бы приехал, а не на выставку. Современный щиток. Вот так вот выглядят современные японские щитки. Конечно, здесь не место. Даже вот что-то переключается, вот такая вот. На автоматике, тут на таймерах. Вот так вот все работает. Здесь вот для рубильников подключается один кабель и все. Вот тоже интересная система вентиляции, пожалуйста. Там кондиционирование, вентиляция. Там внутри показаны примеры. Здесь вот есть выставочные такие вот образцы тоже ну, для примера выставил чтобы показать как вот система фильтрации воздуха система там очистки нам ну, продолжаем продолжаем здесь вот также стенд кондиционирования интересный достаточно solution вот это вот электроника разные автоматы здесь Вот, интернет, security систем, вот тут вот. систем безопасности, то есть разные регистраторы, камеры они предлагают. тоже. это у нас что? эко-тюнинг, эко-тюнинг какой-то, настройка экосистемы, видимо фильтры там и всякое такое. это честно я не пойму что это такое ipad solution checks какой-то это что это тоже контроль co2 контроль выбросов то есть тут всякие вот датчики системы на разные предприятия мини заводы и тому подобное то есть устанавливаются. а вот там что там что для детей что-то там комби вот до да, система для для детей для оборудования там детских помещений туалетов там и так далее Больниц. больницы вот iRise bus какой-то тоже система тоже связано что-то с с домом а типа система умный дом что-то типа такого то есть да тоже система контроля далее что тут еще есть интересно бемс какой-то тоже пропорти дата банк что это какая-то стати статистическая какая-то контора Zero чтобы что это могло значить даже не знаю а ну вот понятно это Прессустро... Ну, пресс форма, то есть как сказать, прессует мусор в общем То есть тогда вот с той стороны закидывается вот С той стороны закидывается обычный, то есть как бы картон или еще что-то там А с этой стороны уже эти самые Выкатываются такие прессованные блоки То есть вот, такая штука Защитной жалюзи вот кстати хорошая штука вот такие металлические да ну не очень как бы защитный но все равно лучше чем совсем ничего какая-то система вон там экоклейн платинг, там что-то с углем связанная какая-то покрытие видимо специальное для этого что здесь есть еще интересное там? Саксапо. Тоже что-то с камерами. Система контроля. Ну, в общем, в принципе, здесь достаточно много всяких интересных вещей, что можно было бы посмотреть. Вот, до сих пор мусор валяется. Вот, а вы говорите, Япония чистая страна. Да вы гляньте, елки-палки, там, там горы мусора. Вон вообще на дороге. Вот, тут тоже так же валяется. Винарник один солом. Туда же вон. Блин, эти гвозди. Гвозди валяются на полу. Упаковка. Во, вот видите, какая чистая страна. Япония, я учипалки. Так, да, это что у нас? Не, ну тут вроде кто-то ходит, вот убирать, пытается, но ну, что-то как-то безуспешно. Вот опять control систем, тоже контроль. Система контроля полностью там, и воздух, и электричество, и все полностью на контроллерах, то есть, как бы, э, то есть, также связано с пожарной системой, это все с оповещением, то есть, как бы, ну, достаточно интересная система, контора, то есть, надо посмотреть будет потом тоже.